Тема сегодняшнего разговора Правда ли локация определяет все? Ленин учил нас учиться, учиться и еще раз учиться. Вот так и в недвижимости. Самое важное это локация, локация и еще раз локация. Однако в условиях сегодняшнего дня иные параметры выходят на передний план и, несмотря на то, что локация очень важна, становятся тоже существенными. При размещении объекта розничной торговли или общепита локация действительно остается самым важным критерием. Давайте же поговорим, что мы под словом «локация», под словом «местоположение» понимаем. Прежде всего это демография того места, того района, того региона, где располагается у нас такая торговая точка. При расположении где-то на каком-то объекте, например, в пределах жилого комплекса закрытого фитнес-центра, необходимо учитывать, что всего лишь 10% жильцов станут членами и будут посещать этот спортивный комплекс. Таким образом, практически всегда мы видим, что размещение объекта закрытого типа куда не смогут попадать из-за пределов этого жилого комплекса, оно нецелесообразно и экономически необоснованно. В вопросах локации имеет смысл, конечно же, изучать демографию с точки зрения плотности населения. Одно дело, когда у нас стоят небоскребы, а другое дело, когда пятиэтажки. Такой пример приведу. На рублевке вы можете практически по пешеходным переходам переходить это шоссе. И вся инфраструктура сконцентрирована в районе барвиха Лакшере, Вилоч, например, площадь Жуковки. В этот же момент на Новой Риге ваш объект не может располагаться близко к другому объекту, ввиду того, что плотность заселения нет настолько высока. Объект инфраструктуры может оказаться всего лишь через шоссе от вас, но это же 6 полос туда, 6 обратно. И уж не перейдешь, у вас это километры, это же развязки. И вот и получается, что инфраструктура вроде как и есть, она не очень для жильцов. ново шоссе – это большая трасса, ведущая в другие города, а значит, в расчет как раз делается на проезжих, на тех людей, которые движутся по этому самому скоростному шоссе. Также под локацией нам необходимо понимать транспортную и пешеходную доступность. Обращаю ваше внимание на то, что даже незначительные изменения с точки зрения транспортной развязки могут радикально Влиять на привлекательность того или иного объекта. Есть примеры, когда перенос объекта буквально на 20 метров не просто снижал его посещаемость, а убивал ее до нуля. Перенос автобусной остановки может практически сравнять с землей перспективы какого-либо магазина шаговой доступности. Нельзя забывать и о наличии удобной парковки. Самым ярким примером в этом плане является у нас Тверская улица, на которой раньше располагались ведущие магазины крупных брендов, и можно было парковаться. Существовала хаотичная парковка, сегодня на Тверской улице парковки нет. Таким образом, мы наблюдаем, что магазины оттуда съехали, что располагать там можно... Разве что флагманские какие-то магазины отдельных брендов. И при этом носить ваши покупки, носить ваши товары до того места, где у вас припаркован автомобиль, становится затруднительной задачей. И что же мы видим? Сегодня эти магазины практически несут функцию таких музеев, выставок. Граждане приходят туда... Выбирают товар с тем, чтобы потом найти его в интернете, что будет им и дешевле, и доставочка не настолько сложная. А вот мне вспоминается история магазинов Мир. Помните, была такая достаточно крупная, по-моему, они были четвертой в стране, сетка магазинов э, бытовой техники. Только в Москве было их 19, по России было 72. И где они? Вы знаете, фирма, основанная в 1993 году Кабановыми, в 2010 году была упразднена. Они говорят о том, что причиной этого явления стал кризис 2008 года. Я не разделяю таких соображений. Я помню, как конкурентные компании располагали свои торговые центры прямо на пути, на подъездах к магазинам «Мир», к которым все привыкли. А Кабановы в это время почивали на лаврах. И вот результат. Конкурентные компании смогли привлечь к себе поток подъезжающих в торговые центры мир клиентов. И нет больше компании «Мир». Можно уповать на кризис, но почему-то Эльдорадо и МВИДЕО сегодня это мощнейший розничный такой оператор в России. что им кризис не помешал. Вот а такое бездумное отношение к своему местоположению относительно конкурентов может привести к негативному результату. Есть примеры, когда в пределах одного жилого комплекса Три смежных практически помещения все становятся парикмахерскими. Понятно, что никому это пользы не приносит. Но есть, кстати, и обратная ситуация. А вот мне вспоминается, как на Пушкинской площади посередине располагался такой киоск «Теремок». И там можно было покушать блины. Годами билась эта компания за то, чтобы рядом не было никаких точек конкурентов – не выдержала натиска, и рядом появляется у нас крошка-картошка. Как ни странно, результат у теремка вырастает на 30%. Вдвоем крошка-картошка с теремком держали оборону, и все-таки Стефс вошел и поставил свой киоск рядом. Еще раз на 30%. Теперь у этих двух операторов повышаются результаты. Даже когда в 30 метрах оттуда появился киоск, с какой-то китайской пищей, результат снова вырос. Вот по этому принципу сегодня организованы все фудкорты. Получается, что граждане привыкают к тому, что в одном месте можно приобрести фастфуд разных поставщиков. Мало ли кому нравится картошка, кому блины, а кому китайская пища. Выяснилось, что в данном случае они играют на благо друг другу. Таким образом, не всегда расположение конкурента рядом, Приносит вам негатив. А есть вообще смехотворные примеры. У нас есть ситуация, когда рядом расположены две пятерочки. Правда, перехватывают они несколько разные потоки двух пересекающихся улиц, и при этом не съезжают. Обе работают, обе вполне живы, и почему не свежают ведь опасаются. Съедет одна пятерочка, помещение явно подходит для магазина шаговой доступности, туда въедет магнит или дикси, вот не нужно им этого, они не рискуют. Порою даже две пятерочки работают на пользу друг друга. Но не только локация важна, важна гармония. Вы понимаете, гармония это когда создаваемый вами объект, например, где будет проживать семья, допустим, квартира, она более-менее соответствует уровню рядом производимых квартир. Бывает так, что у нас существует пентхаус 250 квадратных метров, огромный балкон, но в этот момент он соседствует с квартирами площадью от 30 в основном до 70 квадратных метров. Отдельного лифта нет и становится сложно реализовать этот пентхаус. Точно так же в поселке в загородном необходимо все-таки, чтобы уровень жильцов был более-менее однородным. В противном случае очень сложно продать дворец рядом с какими-то хижинами и хибарами. И, между прочим, классовую вражду ведь никто не отменял. Гармония должна существовать во всем, И в размере участка, и в его соответствии размеру дома. Чтобы там дворец вот на таком крохотном участке не появлялся на всякий случай. Гармония должна существовать и в пропорции между метражами, которые уходят под площади общего пользования, и под квартиры. В том количестве квартир, которые у нас создаются. В клубном доме квартир может быть ведь и 8,9, и он выживет. При этом, если вы будете строить объект эконом-класса, и там будет всего лишь 9 семей проживать, этим семьям будет очень тяжело нести бремя, собственной эксплуатации. И для объекта эконом-класса едва ли возможно такое проживание компактное. Существенную роль, безусловно, играет внутренняя инфраструктура самого жилого комплекса, загородного поселка Общался со своим другом, очень крупным московским девелопером, который рассказывал мне о том, что в прошлом он отдавал площади первых этажей под объекты инфраструктуры. Это была вынужденная мера. В противном случае он, конечно, поверху бы продал эти площади под квартиры, но первые этажи под квартиры не так популярны. И получалось, что первые этажи у него сдавались под какие-то коммерческие цели, под стрит-ритейл, объекты сферу услуг. Если это 20-этажный дом, то вы одну двадцатую, процентов теряете на объекты инфраструктуры таким образом. Сегодня, когда у него разрешение на строительство миллионников в Москве, он осознал, и я с ним вполне согласен, что до 20% площадей уйдет у него под объект инфраструктуры. Он говорит, мы создаем мини-город. Нам нужно наполнять жилой комплекс объектами инфраструктуры. Я Могу прогнозировать, что впереди у нас серьезная битва за достойных операторов рынка сферы услуг, рынка общепита. Они потребуются девелоперу для того, чтобы оживить свой жилой комплекс, чтобы сделать его более привлекательным для тех же покупателей квартир. Что сегодня происходит? Сегодня растут товарные остатки у девелоперов. Больше 52% квартир в среднем в Москве не реализовано. Таким образом, объект будет еще продаваться, когда уже смогут там работать объекты инфраструктуры. Я, наверное, никому никакой тайны не открою, если сообщу, что уже в нескольких жилых комплексах в Москве на первом этаже на месте входной группы располагается кофемания. Как выяснилось, сам бренд кофемания пользуется большим доверием, чем бренды большинства девелоперов нашей страны. И есть немало примеров, когда девелопер обещает вам, что поставит объект инфраструктуры, детскую площадку, например, а вместо нее там оказывается просто жилой дом на продажу. На объекте, который называется Новая Остоженка от Донстроя, в свое время был фитнес-центр. Он вполне функционировал, но был приобретен одним из жильцов, и сегодня там просто его офис. Таким образом, объект социального назначения, полезный объект инфраструктуры, сменился офисом. На Масфильмовской 8 та же история. Планировали сделать в пациентах, фитнес-центрах. Что сегодня? Какой-то магазин там открывается. Очень часто девелопер обещает, а потом мы видим что-то другое. Я полагаю, что мы придем к тому, что сначала будут создаваться объекты инфраструктуры, а потом уже продаваться земля вокруг них или квартиры в этом доме. Оживление жилого комплекса, оно во многом происходит не только тем, что бабы гуляют с колясками, да, и дети на детской площадке орут, а тем, что появляются там магазины, парикмахерские, спа-салоны, фитнес-центры. То есть оживает инфраструктурная часть объекта недвижимости. В Испании, например, сначала строится ресторан, это прогулочная зона, оформляется территория для купания пляжа, и с этих объектов инфраструктуры показывают потенциально будущий ваш участочек. В сегодняшних условиях, когда растут остатки, нереализованные у девелопера, появление объекта инфраструктуры для девелопера становится очень важным. Сегодня нет стимула на начальных этапах строительства реализовывать объекты. Все-таки есть закон о обскровых счетах. Таким образом, увеличится Объем нереализованного актива к моменту, когда объект уже можно будет заселять, когда дом будет уже сдан. И вот в этот момент девелоперу очень потребуется эффективная реализация. Я прогнозирую, что девелоперы вступят в борьбу между собой за привлечение адекватных операторов. Я никогда не забуду, как я убеждал младшего Газманова Родиона в том, что адекватный оператор. Он важнее, чем денежный поток. К счастью, Родион, который уже тогда обладал недюжимым опытом в работе с недвижимостью, меня услышал и принял решение в пользу Алексея Горобия, может быть, в ущерб себе. Большое спасибо, Родион. Так вот и сегодня я верю, что будут востребованы качественные операторы. Им будут предоставлены льготы. А откуда возьмутся льготы? Они возьмутся с того, что будет Достойным образом оценен вклад такого объекта инфраструктуры в повышение привлекательности объекта, повышение спроса и стоимости реализации. То есть покупатель квартиры приобретет ее скорее, приобретет ее по более высокой цене, потому что там будет располагаться какой-то объект, может быть, спортивного назначения, может быть, культурного, может быть, это будет фитнес-клуб с ударением на клуб, а не на слово фитнес. Может быть, там будет... Ресторан, у которого заведомо достойная доставка организована и качественное питание. Я могу привести очень яркие примеры на рынке загородной недвижимости. Завидово, Руза Фэмили Парк, поселок Петровский, Виладжо, даже Доброград. Там, где предоставляется высокий уровень сервиса. Там, где у нас широкие возможности с точки зрения инфраструктуры и широкое наполнение. Именно туда стремятся люди. И вот стоимость самого участка вырастает в два, а порой в четыре даже раза, если мы находимся в пределах такой охраняемой качественной территории. Дело в том, что при значительном размере создаваемого объекта недвижимости, он сразу начинает выигрывать с точки зрения инфраструктуры. Представьте себе, что у вас дом, и в нем проживают 10 семей. И к нему вы ставите детскую площадку за миллион рублей. Каждой семье... Такая детская площадочка обойдется в 100 тысяч рублей. И другая ситуация. Теперь у вас дом на тысячу семей. К нему ставим 5 детских площадок. По 5 миллионов рублей каждая. Знаете, сколько заплатит собственник? Собственник каждой квартиры отдельной. Один из тысячи. Он заплатит всего лишь 25 тысяч рублей. В 4 раза меньше, чем один из тех 10. Ассортимент он получит. И высокое качество одновременно. При крупном объекте недвижимости в его стоимости растворяется стоимость более дорогих объектов качественной инфраструктуры. Этого тоже нельзя забывать. И не могу я, конечно, не упомянуть о высоком влиянии и росте влияния качества сервиса. Сервис сегодня растет во всем. Вместо того, чтобы арендовать помещения под склады и нанимать сторожей, каких-то охранников, там уборщиков – Люди пользуются чем? Услугами логистической компании. Уже многие сегодня фирмы переехали в сервисные офисы. Они не желают нанимать уборщиков, чинить канализацию и так далее. Они просто арендуют обслуживаемые офисы. Сервисные квартиры, коворкинги, каливинги. Ко К этому, в принципе, мы все и движемся. К тому, что мы покупаем пусть дороже, но все-таки мы покупаем сервис. Без качественного сервиса все остальное просто не имеет смысла. Представьте себе, что у вас есть бентли который вы не обслуживаете годами. Скоро вас обгонят обычные жугули. А представьте себе, что зимой вы выезжаете на суперкаре без зимней резины. Безусловно, любой запорожец вас обгонит. Без качественного сервиса все остальное просто не имеет смысла и меркнет. Я часто привожу пример, что у меня деревянные хорошие качественные ворота, а у вас они золотые, но покосились и не открываются. Мои ворота лучше. Таким образом важны гармония, важна инфраструктура, важен сервис. И далеко не только локация. Спасибо на этом все. Снова с вами был Георгий Ураган.